Салют, мои подписчики! Предлагаю вам новую салатную вкусняшку. Сегодня мы будем готовить слоеный салатик. Итак, для этого нам понадобится десертный виноград, уже у меня готовое обжаренное куриное филе, твердый сыр, измельченные грецкие орехи и два вареных яйца. Для пропитки слоев мы будем использовать майонез. Итак, поехали собирать салат. Вот такой салатик у нас получился, как виноградная черепашка. Очень вкусный и очень будет оригинально смотреться на вашем праздничном столе. Рекомендую приготовить такой салат. Приятного вам аппетита!